Фрукты и овощи – неотъемлемая составляющая здорового и правильного рациона каждого человека. Исключив пищу растительного происхождения из своего питания, человек теряет источник полезных витаминов и микроэлементов. Но что будет, если есть такие полезные фрукты, как яблоки, каждый день? Принесет это пользу или вред нашему здоровью? Оставайтесь с нами, чтобы получить ответы на данные вопросы. Яблоки содержат разнообразное количество микроэлементов, витаминов, небольшое количество аскорбиновой кислоты, довольно много пектина и клетчатки. Нормальный рацион человека должен на две трети состоять из растительной пищи, и яблоко, как самый популярный растительный продукт, частично удовлетворяет эту потребность организма. Оказывается, главная польза яблок не в витаминах, а в пектинах, выводящих из организма токсины, и в клетчатке, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы. Несмотря на такое большое количество пользы, есть яблоки нужно, ограничиваясь определенным количеством. Давайте выясним полезное количество дневной нормы употребления яблок. Дело в том, что у человека, работающего в обычном ритме, дневная доза сахара составляет 45-50 граммов, а в одном яблоке содержится около 9-10 граммов. Проводя нехитрые подсчеты, становится ясно, что дневная доза потребления сахара заключена в пяти яблоках, но это при условии того, что больше никакого сахара из продуктов поступать в организм не будет. Поскольку яблоки стимулируют аппетит, нужно это учитывать, если вы находитесь на диете. Также следует учитывать, что яблоки обязательно стоит очищать от кожуры тем, кто болеет колитом, так как грубая клетчатка трудно переваривается, вызывая колики и вздутие живота. Яблоки, как любой сезонный фрукт или овощ, несет неоспоримую пользу для нашего организма, однако чрезмерное употребление одного продукта может иметь негативные последствия, такие как аллергические реакции, проблемы с пищеварительной системой, недомогание и прочее. Ни в коем случае не стоит заменять прием пищи яблоками или придерживаться монодиет, ведь такой образ жизни может привести к проблемам со здоровьем. Подписался на канал и умнее сразу стал!